новое решение в строительстве живых и коммерческих помещений. Друзья, всем привет! Вы на канале «Волк Стрит». С вами Сергей Нечаев. Дмитрий Волков. И сегодня мы хотим вам представить один из наших новых проектов в рамках компании «Новый стиль», заказчиком которого является один из самых крупных застройщиков Сочи – «Альпика Групп». Это отдел продаж жилого комплекса «Фазотрон», кстати, который проектировал Сергей. Расскажи особенности данного проекта. Наша компания э, применяет Новые решения в конструктиве и в использовании материалов. В этом проекте мы использовали концепцию минимализма и распределения нагрузки. Если посмотреть на фасад, то вы не увидите ни одной наружной колонны. То есть вся крыша, вес которой составляет больше трех тонн, держится на закаленном стекле. То есть распределение нагрузки идет по всему периметру. Затем мы применили профиль со состойочной лигельной системы F50, что является вентиляцией, так как профиль полый внутри. Мы сделали невозможное, мы сделали недвижимость движимостью. <сёк> да, Основная правильно. особенность то, что это помещение его можно очень быстро собрать, также быстро разобрать и привести в другое место. Почему Альпика Групп заказали данный отдел продаж именно в нашей компании? Потому что это помещение После того, как будет распродан живой комплекс Фазатрон, они его разберут и перевезут на другой жилой комплекс. Скорее всего, к нам обратятся. Мы, мы, не, мы не используем здесь сырые процессы, и каждая деталь имеет свой номер. Поэтому это будет несложно. Скажем так, это лего для взрослых. Даже непрофессиональный человек по какой-то инструкции, не какой-то, а по нашей инструкции, в принципе, сможет это собрать. Я вернусь к конструктивным особенностям. Здесь применяется еще металлокаркас, это профильная труба 80 на 80, которая, в свою очередь, является кабель-каналом, что тоже почему-то никто не использует. Для электроснабжения, для водоснабжения и для трасс кондиционирования. Что еще здесь особенного? Особенного, что даже вот этот фриз, который из алюминиевой композитной панели, он является водосливной системой то есть мы для того чтобы упростить все мы убираем лишние детали колонны применили стекло которое в любом случае ставилось. металлокаркас он является кабель каналами профиль для установки стекла является вентиляцией то есть все что мы применили применяется, наверное, впервые. Тем самым уменьшается себестоимость самого проекта. То есть его можно использовать, как вы уже поняли, в коммерческом назначении, и также можно использовать в живых домах. То есть мы сейчас разрабатываем новый проект, где будем применять данные технологии при строительстве живых домов. То есть это... Те... Расскажи Это же Скажи. минимум колонн, это больше света, и это экологично. Современно. Современно. Технологично. Ну, Сергей, Мазаревска еще рассказывать рано, был приобретен земельный участок, на котором мы хотим ставить небольшой коттеджный поселок, где-то 5-6 домов. Кстати, если вы хотите поучаствовать в данном проекте, звоните, телефон на ваших экранах. И сейчас мы с Сергеем занимаемся как раз-таки разработкой нашего нового проекта, скажем так. Что можно сказать по... По-по-по. По-по, можно сказать. По-по. А -по. я хотел сказать по значению немножко сказать больше. То есть, э, данный отдел продаж площадью около 60 квадратных Нет, метров. Нет, 54, 54 с 54 квадратных метра. Да. То есть, э, данное помещение можно, не знаю, какой-нибудь коммерческий варек. Все а, что угодно. Медицинский общ, центр. Об, Общепит. Медицинский центр. Туалеты, в конце концов. Да, Какие-то переодевалки. Кстати говоря, э, в туалете применена Электрохромная пленка – это пленка, меняющая прозрачность. То есть за долю секунды она становится прозрачной или матовой. То есть если вы используете э, данный, данный, данные технологии, да, стены и стекла а в жилых домах, то, можно сказать, по щелчку вы можете ваш прозрачный дом сделать непрозрачным. Непрозрачным. Приватным, так сказать. Вернемся к этому проекту. Да. Что очень важно? Очень важно, что мы не применяем сырые процессы и скорость сборки зависит только от производителей материала. В данном случае это закаленное стекло, алюминиевая композитная панель и алюминиевый профиль. Нижний профиль это стойка стоечно-ригельной системы F50, она является вентиляцией. Нижний это вытяжная вентиляция, верхний профиль тоже стойка с F50, стоечной ригельной системы. Это приточная вентиляция, он полый внутри, поэтому мы его использовали как вентиляционные шахты. Вот он санузел, здесь использовалась электрохромная пленка, то есть она в данный момент непрозрачная, но нажатие кнопки она будет прозрачной. Также вы видите, нету колонн, все держится на закаленном стекле, каждый лист несет свою нагрузку, распределение нагрузки. И интересно, нижнее подключение? Все в санузле. Унитаз, раковина, оно нижнего подключения, поэтому не требует в стенах каких-то дополнительных э, кабель-каналов, проводок и так далее. То есть все материалы долговечные, все материалы можно использовать вторично. Третий раз, четвертый раз. Что не применяется в коммерческой недвижимости, нужно применить. То есть этот рынок настолько не освоен, и мы решили предложить это решение для того, чтобы всем коммерсантам в нашем городе, в который является городом-курортом, можно было применить такие технологии для того, чтобы если договор на 11 месяцев, на 7 месяцев, как у нас заключается с администрацией, человек мог приобрести и даже получить свой павильон по почте. Мы сейчас тоже разрабатываем новую платформу, где будем отправлять это по почте. То есть делаем такой большой акцент на том, что это многоразовые здания. То есть это очень, очень выгодно, очень удобно. И немаловажно нужно отметить, что их можно применять не только на ровной плоскости, но и за счет на, того, что здание легкое, легкое. Для него не нужно какие-то... Э, сваи, какие-то огромные ростверги. Э, то есть вот это здание весит 5 200 То есть по всем материалам оно, в принципе, взвешено. Для 54 кв квадратных метров это ну, вес автомобиля, по сути. В чем еще преимущество? Нет сырых процессов, и вы его, как автомобиль, можете облить пеной. И помыть из керхера. Помыть из керхера, и он у вас будет снова выглядеть как новый, поэтому... Еще одно ну, надо отметить. Э Теплообмен. Теплообмен. А, скажем так, в этом а, случае мы применили просто закаленную десятку. В жилых строениях а, планируется применять теклопакет Двухкамерный, однокамерный. Но в данном случае еще а, Альпика нам не заказала окна. Соответственно, если данное помещение использовать как жилое, естественно, разбавляется окнами. Тем Здесь самым... стоит достаточно вентиляции, она идет по периметру, и обмена воздуха его хватает. На самом деле, для этого помещения. Оно рассчитано по объему. Что хотел сказать важное. Для помещений, которые требуют какой-то защиты, не думайте, что стекло это небезопасно. Если сюда применить триплекс, например, если поставить три десятки, то можно сюда в Калашникова стрелять. Поэтому иллюзия, что эти здания небезопасные. Что они непрочные, это иллюзия. Да иллюзия. Закаленное стекло и триплекс можно применять. Можно применять стеклопакеты двухкамерные. Понижается шумопередача, то есть вы будете вообще не слышать улицы. Также есть напыление магнетронное, там где пропускаются длинные лучи, короткие не пропускаются. То есть теплоотдача и теплопотери будут минимальные. Также можно применять солнечные панели для того, чтобы отключиться от центральных коммуникаций. Например, на такое здание по расчету достаточно будет 10 киловатт. С учетом кондиционирования, с учетом холодильника, с учетом тех предметов, которые необходимы в быту. То а... есть на самом деле хотим применить абсолютно новые решения в строительстве жилых и коммерческих помещений. Поэтому телефон на ваших экранах, звоните, пишите. Сделаем проект от начала до проекта реализации. до реализации, то есть от проекта и до строительства жилого или нежилого помещения. У нас на сегодня все, с вами был Сергей и Дмитрий. До новых видео, пока. Всего доброго.